Про тупейшую Америку того времени, не теперь место Места нет здесь мечтам и химерам. Отшумело тех лет пора. Все курьеры, курьеры, курьеры. Маклера, маклера, маклера. От евреи до китайца. Проходимицы, джентльмен. Все в единой графе считаются одинаково. Бизнесмен. На цилиндры шапой кепи, Дождик акций свистит и льет. Вот, вот где вам мировые цепи. Вот где вам мировое жилье. Если хочешь здесь душу выжрать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа, вот они, подлецы всех стран. Сергей Есенин, ну вообще, отороп, дрожь, дрожь по спине, мурашки, когда читаешь наших классиков. Вот это и есть классики. Классика это то, что вечно. Это не то, что утром в газете, вечером в куплете. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.